Добрый день, друзья! С вами Виктория и канал Кулинарим. И сегодня я предлагаю приготовить вместе гуляш из свинины или свинину с подливкой. Очень вкусное, сочное, тушеное мясо, которое прекрасно подойдет на обед или ужин. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Для приготовления нам понадобятся следующие продукты, полный список я вам оставлю в описании под видео. Я буду использовать мякоть свинины, у меня кило кг. Но, ну, конечно же, можно использовать любое другое мясо. Единственное, не забывайте, что время готовности будет отличаться. Свинину нарезаю на кусочки среднего размера, не слишком большие и не маленькие. Примерно вот такие. Далее 4 средние луковицы нарезаю мелким кубиком. Лук в это блюдо желательно добавлять побольше. Лук нам понадобится и для самой свинины, и для подливки. Далее подготавливаю помидоры. У меня два больших помидора, они у меня завесили 300 грамм. Делаю на них крест-накрест надрезы и заливаю кипятком. Это нужно для того, чтобы было легче снять шкурку с помидор. Оставляю на одну минуту. Пока помидоры у меня настаиваются, томатную пасту разбавляю с кипятком. Но дополнительно я также буду использовать томатный соус. Убираю шкурку с помидор снимается она очень легко и нарезаю помидоры мелким кубиком затем хорошо разогреваю сковороду наливаю растительное масло сковородку желательно брать поглубже потому что будет много подливки добавляю кусочек сливочного масла и выкладываю подготовленное мясо все хорошо тщательно перемешиваю и оставляю тушиться на сильном огне нам нужно чтобы жидкость полностью испарилась когда вся жидкость полностью испарилась, продолжаем обжаривать мясо до золотистой корочки. Вот посмотрите, оно у меня хорошо подзолотилось. И только тогда добавляем лук. При необходимости добавляем еще немного растительного масла. Немного перемешиваем и продолжаем обжаривать уже свинину вместе с луком. Затем добавляем кусочек сливочного масла. Это нам нужно для того, чтобы сделать подливку. Я делаю все в одной сковороде, некоторые готовят отдельно. Соус в одной сковороде, мясо в другой. Берите сковороду такую, чтобы не подгорело. К маслу добавляю 4 столовые ложки муки. На данном этапе огонь уменьшаем до минимального. И все тщательно перемешиваем, чтобы не осталось никаких комочков. Затем к мясу добавляем подготовленные помидоры и еще раз перемешиваем. Мясо солим, соль, перец по вкусу, перчим. Для вкуса добавляем 1 столовую ложку сахара. Я добавляю паприку, можно добавить другие специи. И добавляю томатное пюре. Или разбавить можно томатную пасту. У меня здесь смесь томатной пасты и томатного пюре. Все тщательно перемешиваем. Томатного пюре нужно добавлять достаточное количество, чтобы получилось побольше подливки. Все дополняем кипятком. К сожалению, я забыла включить камеру и не смогла вам заснять полностью, как я наливаю весь кипяток. Кипятка нужно налить столько, чтобы он полностью покрыл мясо. Все очень хорошо перемешиваем. Обратите внимание на консистенцию. Вот такая примерно по консистенции должна у вас получиться подливка. Плотно накрываем крышкой и оставляем тушиться на маленьком огне 15-20 минут до готовности свинины. Можно попробовать, также можно попробовать на соль и перец, если нужно, добавить еще. Время от времени не забывайте помешивать, чтобы ничего не прилипло. Еще хотела посоветовать, жидкости добавляйте, то есть кипятка достаточно, потому что при остывании подливка загустеет и немного уменьшится в размерах. Вот я вам показываю консистенцию, получается очень-очень вкусно, ароматно, сочно, подойдет любой гарнир. Обязательно приготовьте такой гуляш из свинины, вы не пожалеете, все домашние останутся очень довольны. Ну а если видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк подписывайтесь на мой канал пишите мне ваши комментарии а я желаю вам всего самого доброго и до новых встреч с новыми рецептами с вами была виктория